Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья, преподаватель компании Аккаунт. Законом Украины о государственном бюджете на 2017 год утверждены размеры минимальной заработной платы прожиточных меню. Внести это изменение в конфигурацию 1С предприятий «Бухгалтерия для Украины» можно двумя способами. Первое – вы можете обновиться до 38 релиза. Второй способ – установить вручную размеры. Устанавливаем через меню «Зарплата». Нормативные параметры. Выбираем минимальную оплату труда. Устанавливаем дату и размер оплаты труда. Аналогично прожиточный минимум. Меню зарплата. Нормативные параметры. Выбираем прожиточный минимум. Устанавливаем дату, социальную группу и соответствующий размер минимума. Для расчета зарплаты нам необходимо знать норму рабочих дней праздников в календаре. Для этого не забываем заполнять регламентированный производственный календарь. Устанавливаем через меню зарплата регламентированный производственный календарь. Выбираем 2017 год, нажимаем первоначальное заполнение. В служебном сообщении мы видим праздники, которые попадают на выходные дни. На примере января перенесем праздники. Первое у нас праздник выпадает на воскресенье, переносим на второе, устанавливаем выходным. 7 января у нас праздник, переносим на 9. устанавливаем выходным. Аналогично другие месяцы, после чего нажимаем записать, закрываем календарь. Всего доброго, до свидания.